Приветствую всех путешественников по пространству вместе с потоками нейтрины со мной, Велико Лесе Черных. Новый вечер, четверга, и мы вместе опять mm -hmm. на традиционной встрече дизайна человека. И новая тема у нас сегодня очень в погоду, потому что погода рулит, как я говорила в прошлом эфире. Вот, и... Сегодня тема здоровья, да, потому что у нас стоят 50-е ворота да, в селезенке. Многие откликнулись, я тоже делала такой э, небольшой опрос да, на тему того, что э, как вы в этом на этой неделе как раз да, с этой погодой э, задумывались ли о здоровье, да, у меня вот такой процесс тоже, да, я постила некоторые темы на тему здоровья, там, в, в историях, да, что у меня вот, да, решила такую фундаментальную чистку организма сделать тоже, да, и как-то так пошло. Вот, а погода рулит и поддерживает в этом как раз, да, в том, чтобы как раз пришел целый канал в транзите 360, да, вот это вот избавиться от старого, да, и начать что-то новое, вот. И как бы вот этот мутационный какой-то новый процесс, да, очищение организма на клеточном уровне, да, и плюс еще вот эта селезенка, которая ну, про ценности, да, про а, то, что связано со здоровьем, как раз таки, да, за наше благополучие, безопасность, поэтому все поддержала. Вот, и немножко обсуждали даже у нас вот здесь, вот, да, в моем, как это сказать, телеграм-канале, да, телеграм-группе. Вот, тему здоровья зацепила, да, и действительно многие откликнулись, что у них тоже такая тема, да, и откликается очень. Поэтому сегодня про здоровье. Сегодня про здоровье, про все, что связано со здоровьем в дизайне человека, естественно, да, прежде всего. Вот, потому что это, конечно, совсем другой подход, да, в дизайне человека, у нас совсем другой подход к здоровью, видению э, проблем всяких, да, со здоровьем, и мы можем действительно, вот, построив карту, увидеть, да, слабые наши места какие-то, да, в нашем здоровье в том числе, да, потому что, когда у нас есть вот эти открытые центры, да, они обуславливаются, вот, это... Наши как раз тоже, да, некоторые темы для проблем со здоровьем, но также определенные центры, да, тоже могут иметь проблемы, не обязательно, что там, там может быть немножко устойчивость больше, да, как бы <laughs> сопротивляемость такая, да, будет более долгая такая, да, вот, но все равно. Искажается энергия, да, когда мы некорректны, когда мы не следуем своей стратегии, авторитету, да, то, соответственно, возникают всякие проблемы тоже. И в том, что у нас определено. Потому что идет искажение да, и, соответственно, всевозможные проблемы. Вот. И, но вот мы можем увидеть как раз да, через карту очень важные моменты, аспекты да, того, где у нас, наши слабые места могут быть, да, и почему, например, да, если вы уже болеете, да, где-то там что-то у вас, да, есть, вот, то а, откуда вообще могут носить, ноги расти, да, здесь проблем всевозможных, да, которые есть, вот, потому что а, так как мы уже девятицентровые люди, да, то и у нас вообще все изменилось, когда вот мутация, да, произошла в 1781 году, то что в общем-то, да, информацию дали, вот, что эта мутация произошла, мы начали рождаться девятицентровые существа, да, вместо семицентровых, которые были до этого, вот, и у нас уже, да, это не просто чакры, как у тех семицентровых, до да, существ, это и также и биологические, да, и соотношения с определенными органами, функциями, железами там, и так далее, да, которые у нас есть в организме, которые отвечают да, биологически за наше здоровье. Если мы некорректны да, и не проживаем в себя, свою природу, не сонастроены со своей стратегией и авторитетом, то, соответственно, мож, могут быть вот эти вот искажения всей проблемы. да И там, где открыто, тем более. да, Это может быть еще больше как бы, да, темы для здоровья и каких-то проблем. Вот. Поэтому... Если вы хотите, да, то обращайтесь тоже, да, за информацией, если вы не знаете свой дизайн, да. Если вы знаете, соответственно, да, можем тоже пообщаться. Вот здесь у нас как раз есть моя контакт-группа, да, где мы можем, в ну, ВКонтакте или в Телеграме, да, тоже пообщаться на тему в том числе и здоровье обсудить. Здорово, что вот сегодня как раз вот Олеся там, да, еще один участник так поделились своими темами тоже наблюдение за здоровьем, да и за питанием своим. Вот потому что питание, конечно же, да, то что я говорила уже на теме с детьми, да, у нас встреча с детьми, которая была эфир, да, я говорила о важности питания, да, нашего, ну, ребенка. Да, что с самого вот рождения до да, с первого вздоха как говорится, да, важно его корректно тоже да с ним взаимодействовать и в том числе питание очень важно да? чем быстрее как бы, ребенок начнет правильно питаться тем для него лучше вот и э -э -э. Поэтому питание, да, очень важно знать, как правильно питать ребенка, ну и, конечно, себя, да, потому что это система мозга тоже, которая позволяет нам э, как бы глубинно так трансформировать себя, да, на э, когнитивном уровне, да, наш мозг, как бы, да, тогда может действительно еще и глубинные и трансформационные процессы запускать, да, нашего мозга, нашего пищеварения. Вот, потому что это тоже все связано с со здоровьем, да? с нашим здоровьем. Вот и но ну, ну все начинается с поверхности, конечно же, да, с поверхности того, как вы корректны или некорректны э, своей стратегией, авторитеты, да, э, авторитетом, э, с открытостями своими в, в вашем дизайне, да. Вот, и насколько вы потеряны в этом обуславливание конечно опять же у нас да ну, когда мы смотрим вот темы здоровья да, конечно очень мощная гомогенизация сейчас идет да? здоровье оно всегда одно из первых да, в нашей природе и поэтому это самая большая такая одна из больших тем в общем-то до да, того как правильно, что правильно, там, да, все навязывают там свои какие-то методы, да, у нас очень много сейчас всяких коучей, нутрициологов, всяких там, да, людей, которые говорят какие-то, да, там, одни одно говорят, а другое, другие другое говорят, да, там, третье-третье советуют, да, разные диетологи, разные там всевозможные, да, люди, которые вроде бы как, да, в спецы в здоровье да, в здоровом образе жизни да. а на самом деле мы опять же да, дизайн человека вот удивителен в том что он говорит каждому нужно свое да? мы уникальны мы все не похожи поэтому каждому нужно свое да? и одно то что подходит одному не подходит совершенно другому да? потому что у нас разные виды вообще и пищеварений да, в том числе. Вот у меня там комментарий был, да, тоже к теме вот этого нашего эфира, да, что вот не могу никак, да, там прийти к своему чистому питанию, да, потому что вот да, очень много соблазнов, да, и вот наемся всего подряд, да, а потом проблемы там с животом, желудком и так далее, да. Вот. И на самом деле это большой тоже вызов гомогенизированный, да, потому что еда например да, это вот часть тоже нашего здоровья. и это очень большой вызов да, потому что такое огромное гомогенизированное сейчас разнообразие. опять же каждый диетолог, каждый там да, нутрицолог и так далее да, говорит разные вещи там да, и вот все кого слушать. Да? Вот. И, конечно, у нас вот у разных людей разные вообще вот эти способы пищеварения тоже, да, и это никто не задумывается об этом, да? но на самом деле не каждому дано там переваривать, да, например, ту пищу, которая сейчас вот, ну, предоставляется да? современную пищу, которая да, есть. Те же самые Макдональдсы, всякие там разные прибамбасы, соусы и так далее. Да? Есть люди, которым вообще, вот я, например, да, у меня моя история питания, вот, очень такая, ну, у меня непростой тоже такой способ. Но вы знаете, на самом деле, каждое питание, да, у него свое, свой вызов тоже, да, если говорить о корректном питании да, в соответствии с своим дизайном. Вот мы его называем в дизайне человека uh, PHS, да, это отдельная история тоже да, здесь. Вот, то есть это первичная система здоровья, да, которая у нас есть, которая позволяет нам также да, позаботиться о нашем здоровье, потому что, опять же, мозг мы да, здесь питаем корректно, и система пищеварения может переварить пищу, которую мы берем, потребляем да, внутрь, вот и соответственно также вот это позволяет нам тогда и развивать наши когнитивные процессы там до да, пробуждать постепенно да, те нейронные связи которые были заснули в тот ну вот когда нас да, некорректно кормили с детства да и немножко так стряхнуть их и позволить им тоже да, проявить себя и начать развиваться постепенно тоже да как когда... а то что было упущено да, в детстве вот и это когниция конечно же глубина да но это большой вызов да, если вы начинаете эксперимент, то это может быть очень большим вызовом да. вот как у меня вот этот пример мой да и у меня вот такое питание пещерного человека да то есть вообще примитивное самое питание вот. и когда я узнала об этом питании, да, с одной стороны, я очень, такое, с облегчением <laughs> выдохнула, mm -hmm. да, потому что, ну, я что-то такое предполагала, и вообще у меня такая странная история была, да, что я когда, перед тем, как получить это чтение по печи свое, да, до этого я вечером ходила там, ужинала, да, и съела какой-то салат там да и он не свежий оказался да и я проснулась и я вся такая да перевернутая меня там даже нило все дела вот то есть да. и когда я поняла что мне ну когда вот мне чтение сделали да я поняла что вообще это не моя еда которая не нужна это если бы знала, да, как говорится, но это бы мне просто показало прям вот наглядно, да, что это вот не твое, и как бы, да, надо уже что-то менять, потому что, ну, твое тело как бы, да, не особо-то для него корректно так питаться. И это вот начало было такое, да, моего как раз процесса, но я сейчас вот уже, да, в своем эксперименте 14 лет со своим питанием, да, по дизайну человека, это очень, конечно, было разные процессы проб и ошибок, потому что э, в тот момент когда я начинал свое путешествие дизайн человека да там еще вообще не, не, вот этого всего никто не знал да, информации там чуть-чуть только дали вот на чтение что-то да и все ну как бы человек профессиональный был уже да, получил как бы, там, лицензию на то чтобы да, сертификат профессионала поэтому он давал эти, эту информацию, но совсем маленький такой кусочек, да, в общем-то, для эксперимента. Вот. И, конечно, мне этого очень было мало, но я начала свой эксперимент, да, как, как это было по возможности, да, радикально. Вот. Но это был мой путь такой, напроп да, и ошибок. И, конечно, больше я уже поняла и поняла, осознала, да, когда я уже сама стала ура учиться этим темам, да, дизайн человека и, и вот этих глубинных, радикальных трансформаций. Вот и уже поняла, но ну, это уже где-то у меня прошло года четыре, наверное, так да, как я обучалась и вот экспериментировала со своим питанием, всех пытала кого могла, тоже, когда училась. Вот. Но никто мне ничего не мог сказать, да, потому что сами так, так себе, да, знали об этом. Вот. Потому что, ну, только развивался дизайн человека в России на русском языке, да, поэтому мало кто чего мог сказать. Вот. И потом я уже, да, пошла в это, и действительно тоже прошла обучение, и вот начала я его на курсе дифференциации Ура!» Да, то есть он еще, он как раз ушел в почти конце, да, этого пути. Ну, там полтора, полтора как это сказать, полтора года отучил, да, и вот заканчивал я уже другие учителя. Вот. но, в общем-то, да, самое главное, самое мощное такое, да, для меня. Именно по теме питания он как раз успел сказать, и это то, что я от него получила. Это было очень важно для меня тоже, да, и поэтому я тоже вот несу его в процесс обучения, да, и вот он также обучал тому, что по питанию да очень важно получать не там, не сразу же не быстро да как вы только вот получили свое чтение да и давайте быстренько давайте сейчас вот там да, сразу же все узнаем начнем экспериментировать со всем да, что только возможно вот это некорректно будет история для вас, да, потому что очень важно и это то, что Ра говорил, да, и в свое время тоже была вот эта школа дифференциации тоже открыта, да, и тестирование перед тем, как собеседование такое, да, ведется на готовность действительно идти в эксперимент со своим питанием, да, потому что очень важно, чтобы вы вначале сначала Почувствовали свой внутренний авторитет, да, именно ä, поняли, как он работает, и ему начали доверять, да, а потом уже двигаться в ПЧС. да, очень много людей, которые вот там что-то где-то почитали, где-то чего-то там, да, немножко краем уха услышали, да, и сразу там, я вам и чтение, и ПЧС и все подряд там, да, вам готов да лишь бы только вот вы пришли там да ко мне и но ну, это некорректно да то есть э, вот так вот экспериментируйте из ума да? начать свой эксперимент с питанием из ума на да? потому что действительно вот э, очень важно услышать что ваш внутренний авторитет ваше тело готово к этому как эксперименту да, испытанию, вот и тогда уже двигаться в это я Прожила этот период, я, конечно же, получила на да, первую вот эту вот тему историю питания, да, и начала из ума, да, потому что, ага, я вот отравилась, я вот это, я вот то, да, а вот мне, у меня там проблемы со здоровьем, а мне надо вот то, а мне надо все, да, и, конечно же, я начала это все из ума, а да, потому что я там полгода где-то, даже меньше, три месяца была в эксперименте, да, получила чтение, и вот сразу же там, да. Решила получить и ПИЧС, там, и все, все подряд. Вот. Но это не было, не несло никакой ценности, да, потому что действительно это так не работает. Ра всегда говорил о том, что, да, конечно, у каждого свой тайминг, свое, свои будут, да, вот эти вот моменты, когда каждый готов, да, но очень важно, чтобы, опять же, вы начали свой эксперимент из авторитета. Да, не зума, потому что, да, потому что там я похудею или потому что я там оздоровлюсь или еще что-то, да, вот, потому что э -э тем самым, да, из ума мы можем навредить себе, да, потому что я вот, например, когда еще не слышала свою авторитета начала, да, и я там, ну, у меня там всякие дефициты начались, да, и я не слышала свое тело и не понимала, да, что ему нужно там чего-то вот, и порой тоже, да, Ра говорил о том, что иногда телу нужно какие-то даже темы, которые не подходят вам по питанию, да, но, но вот необходимо, да, и это тоже. Вот, потом я уже услышала, да, и поняла, что окей, да, тоже фрактальная геометрия телу иногда, иногда, да, это не то, что я опять возвращаюсь и все время это ем, да, а иногда это вот бывают такие моменты, да, что, да, что-то такое телу нужно, что, чего нет, например, да, в том, как я ем, <laughs> да, по-корректному своему питанию. Но это очень редко, и это иногда, да, вот эта вот потребность есть, и никуда не деться, вот. И, соответственно, да, слушать свой авторитет, свой внутренний процесс, как он да, чувствует, что нужно, и тогда уже двигаться. Понятное дело, что есть такая тема тоже, да, что питание, да, вот это корректное, оно усиливает ваш контакт с авторитетом. Но это не мотивация для того, чтобы начинать да, тоже, опять же, питаться из ума да, мотивации да. Не, не это должно быть да, потому что если вы свой авторитет не слышите то что там усиливать, да то есть вы просто будете из ума опять же до да, получать какие-то вещи да и а, вот эти когнитивные процессы да, могут так и не включаться вот, поэтому очень важно сначала Соединиться на поверхности, да, полностью, как бы, да, доверять. ну, не, э, скажем так, да, э, уже чувствовать, что да, я и слышу свой авторитет, я ему доверяю, да, и он как бы меня ведет, да, потому что, опять же, там, э, те продукты, которые вы будете выбирать, вы будете выбирать из авторитета, да, прежде всего. Вот, и, и своей стратегии да? поэтому это нужно все как базу да вот эту вот именно устаканить и потом уже двигаться даже вы, когда вы получили уже чтение по своему питанию да, опять же не э, начинать не э, не из ума да потому что я получила я теперь вот да, должна вот это вот все да, как-то правильно питаться теперь все вот, вот я же знаю и вперед да, это не об этом, а о том, что э, все равно нужно вот это время, да, и э, корректность, да, в том, чтобы э, сначала услышать из авторитета, да, а потом уже двигаться. Я вот знаю, э, делились. Ну вот я проходил разные обучения, вот эти, да, тоже э, радикальные трансформации, да, и делились люди тем, что получив чтение уже свое, да, ну и находясь в эксперименте со своим дизайном, да, действительно радикально. Люди начинали свой эксперимент с питанием через несколько лет, да, например, но ну, они прям вот чувствовали, что да, вот сейчас готов, да, и, соответственно, двигаться в это. Вот, потому что это не о том, что, да, вот там где-то чего-то, да, и, и любопытный ум, да, накормить свой <laughs> и, соответственно, да, уже идти, уже экспериментировать. Вот. и, конечно, это даст вам большие преимущества тоже, да, на глубинном вот этом уровне, если вы начнете свой эксперимент, но, опять же, из корректности своей. Это очень важно. Сейчас я читаю, у меня здесь Олеся написала. Да, я на себе сидела ценность ПЧС, именно у тебя. Особый ценность получения информации с частями. Это рабочий, поддерживающий мое пробуждение в ряд. Да, а потому что это как раз то, как РА рекомендовал проходить, да, вот этот вот процесс трансформации это примерно вот четыре встречи да у нас идут то есть не сразу на вас сваливается вся информация да, какая есть только вот и опять же да когда мы работаем вы приходите к профессиональному аналитику да, который может давать эту информацию, да, то он смотрит целостно на вашу карту, а не отдельно только вот эти, да, какая у вас там когница, какой у вас там цвет, да, какая-то там да, тема и так далее. Вот, и быстренько-быстренько вам рассказал и все, да, и как бы их как хотите, так и, и, и, и, и что хотите, то и делайте с этим. Да, то есть это вот такой ко коучинг-процесс из четырех встреч, да, на, каждом, на каждой встрече по одному кусочку информации тоже, да, и поэтому есть возможность э, прожить, опять же, тайминг не лимитирован, да, когда готов человек дальше может, да, двигаться, то есть в своем процессе, потому что у каждого свой процесс, и у каждого вызов свой тоже, да, в питании, ну, вот, поэтому... Не каждый готов да, сразу все охватить и совсем экспериментировать. Но вот так вот по кусочку, да, как раз есть возможность это все в себе прочувствовать, да, внедрить часть информации, поэкспериментировать с этим, пойти дальше и глубже, да, и так далее. Это намного как бы такой, да, более комфортный, да, и глубокий будет процесс трансформации. Сейчас ага, я начала свой эксперимент с питанием только когда соединилась с собой, видела свою эмоциональную механику. Много времени прошло после печи Да, да эмоциональным mm -hmm. да генератором, может быть достаточно да, много времени нужно для своего процесса и понимания вообще да что происходит опять же питание да эмоциональные люди но на самом деле не, не эмоциональные люди да мы все как бы да вот это вот история эмоций да она, о заедании о заед... о заедании всяких вот этих плохих настроений, да, эмоций и, соответственно, убеганий, да, от того, что есть, вот, желание, как раз таки, да, что-то там, как-то, химию поменять, да, так, чтобы было более хорошо. Да, комфортно уйти от этого вот не за волны от плохого настроения от каких-то печалек на да, там или кто-то наругался, обиделся да и давай там мороженое или еще чего-то пирожные заедать это все да какие плохие все вот мир это да, надо все это заесть вот, чтобы было меньше печалек да, в жизни вот. И, конечно, это вот совсем отличается от того, что когда мы голодные, действительно, да, и когда вот эта эмоциональная волна и эмоциональный, эмоциональная химия да, внутри, которая заставляет нас да, вот это вот, пойти и, на, и наесться опять же нас с детства могут учить тоже, да, вот этому, что, ой, ну что ты, что-то не плачь, да, давай тебе там пустышечку, там, ну там молочка тебе, да, там груди приезжали, там или еще что-то, да. И это прям с самого детства нас, опять же, учит неправильно, да, взаимодействовать с этими эмоциями. Поэтому, да, самого детства нас уже вот приучают к тому, чтобы мы заедали, да, свои хандрюшки всякие, да, и плохое настроение, какие-то проблемы тоже, да, которые есть, и, соответственно, заедаем. Вот. И это другой уровень осознанности, да, когда вы начинаете наблюдать, на самом деле вы хотите есть или вы хотите заесть что-то. Да, и, соответственно, сейчас просто нужно наоборот да, посмотреть, какое же у меня настроение, да, и что там да, происходит, прочувствовать это, да, не пойти и в холодильнике, все съесть почастую, да, как за... часто бывает. Сейчас я еще читаю. суть в том, что печалек меньше не становится, если заедать печальки, важно проживать, да но кто бы рассказал только наблюдение за своей механикой расскажет да да да да это правда так и алексей мне кажется для эмоционального голод тоже нужно прожидать во времени чтобы отфильтровать ну конечно там, э, ну не, не хватать все первое до да, попавшееся, <с> не первое попавшееся, да и не сразу прям потому что нужно как мы знаем до да, холодильник подойти открыть эмоциональному человеку да, посмотреть ага, сейчас мне вот это вот это вот это вроде бы хочется да, закрыть через пять минут подойти опять посмотреть да там ага. А теперь-то мне вот этого не хочется, а вот это вот хочется, да, там, а вот это точно хочу, да, вот это точно хочу есть. Вот, то есть, да, это не всегда, ну, не, не сразу, как любая эмоциональная ясность, она приходит со временем, да, ну, у эмоционального человека. Поэтому, конечно, нужно ждать, прежде чем начинать а, есть что-то. Это уже наблюдение разных эмоциональных людей, да, как они и выбирают еду в ресторане, например, да, и вот им нужно время. Если они сразу хватают то, что с первого раза, да, там они захотели, то они ну, потом разочарованы тем, что они получили, да, им невкусно чаще всего получается, да. А если они посидят по это, да, вроде бы вот это, а вроде вот это, а вроде вот это, а потом, как бы, да, еще, а может быть, я, ну, как бы, да, дает себе время, ясность приходит, перспектива меняются, да, и они уже такие, а, ну, вот это я хочу на самом-то деле, да, вот, вот это уже точно не хочу, там, да, и тогда уже более верный будет, да, решение, вариант выбора. Угу. Вот, поэтому... Конечно, мы все разные, опять же, я повторю, да, не только вот на этом глубинном, да, уровне и то, как мы едим и как мы перевариваем, да, инфо и информацию в том числе, да, и, и пищу да, потому что у нас у всех разные пищеварительные процессы, разная, да, заточена и разным способом, и в разных обстоятельствах, или при разных условиях, да, у нас возможность переваривать пищу правильным образом, да, чтобы она была не только набить желудок, да, как Ра это называл жирные мозги, когда мы просто едим все подряд, да, как бы и жиреем там, да, и как бы ничего полезного из этой пищи не получаем, себе да? ну вот ну и естественно когнитивные какие-то процесс они не, не работают а да, здесь а именно когда мы корректны по своему питанию да и вот это вот мы питаемся выбираем то что из авторитета и то что корректно по нашему ПЧС, честно да, то тогда это вот совсем другая история тогда это мозги которые действительно питаются правильно переваривают пищу да тоже тело правильно вот, и здоровье, мы да, и здоровое тело, получается у нас да, и плюс еще и когнитивный вот этот да, потенциал тела наш намного мощнее становится да и пробуждается как раз есть шанс пробудить да, этот как раз процесс здесь на когнитивном уровне вот поэтому это еще та история. <смех> ну и я, конечно, тоже, да, вот свое время. Да, это вот примитивное питание у меня самое такое, да, это большой вызов вообще, да, потому что при всем вот этом разнообразии питания, которое у нас есть, да, есть вот самое простое. И, конечно, когда я хожу там в рестораны, первое время, да, это было как-то, ну. Так как я манифестер, я как бы, да, там бросала вызов авторитетам и всем вот этим вот привычным, скажем так, каким-то коллективным процессом, бросала вызов, говорила так. В ресторан какой-нибудь, да, приходишь и заказываешь, там, мне, пожалуйста, риса не ни, ни посолить, ни по... <смех> ничем не посыпать, да, <смех> простого, отваренного, там, да, <смех> какое-нибудь что-нибудь, да, мясо, которое не солить, не перчить, и там, да, и так далее, то есть, да, такое вот все самое простое, и сначала люди такие... А сейчас на, я вот прихожу, и все нормально абсолютно, да, то есть вот э, окей, да, у каждого своя история, свои прибабахи, как говорится, да. <laughs> то есть 15 лет назад, да, 14 лет назад это было нечто прям из ряда вон выходящее такое, да, и порой. Вот, и иногда приносили соленое, перченое, да, потом я заворачивала, говорю, принесите мне то, что я заказывала, вот, и, но это, да, это вот такая история, да, потому что это то, что мне действительно полезно и, и здорово для меня. Да, и это вызов вот этим вот всем авторитетам того, что, да, гомогенизированным историям, да, и вот есть так, как тебе вот в каком-нибудь ресторане, где там всякие там, да, изыски всякие прибамбасы, да, когда ты заказываешь просто обычную какую-то, да, там еду. Вот, самую простую, да, и это уже вот как раз-таки деликатес, да, на самом деле, а не то, что там вот это вот все, Да, сейчас я смотрю, ощущение, что каждый раз заново пробуждаюсь, когда к чему-то новому для себя прихожу, когда эмоциональная я, приходит, удивительно, а до этого слышу только теорию, да-да-да. Но это вот, да, ты просто у меня еще ПТЛ прошла, да, и это, конечно, другой уровень да, осознанности и в питании тоже, да, и во всем. Потом как бы, да, еще большая глубина появляется с ПТЛом отдельно к да. ну и вообще всему свое время опять же да то что я пытаюсь до вас донести и мало кто да, доносит это из людей потому что ну, ну, других да, потому что все торопятся да, быстрее быстрее все там урвать схватить бежать да и Большинство людей у нас, да, огромное количество людей, которые опять же их учат, да, быстро-быстро, чтобы ничего не упустить, все, надо схватить, и ум очень любопытный, да, и поэтому надо прям вот все быстренько. Вот. А у всех тайминг восприятия информации, также, да, как и пищеварение, на да, восприятие информации тоже будет совершенно разный. Вот, поэтому и кому-то нужно, ну, кто-то быстрее усваивает, да, а кто-то просто годами, да, и вот через много лет вот туда ходит, как до жирафа, да, то есть, а вот оно оказывается, когда именно на клеточном уровне, чтобы это воспринять, да, а не на уровне ментальном только, да, потому что на ментальном, да, можно выучить все подряд, начитаться всего что угодно, да, но при этом это не будет полезно, вот поэтому, ну, оно не даст вам ничего, кроме теории, да. Вот. А теория без практики мертва, да. Здесь вот как раз дизайн человека и то, что ранес, да, тоже, что как бы Самое главное здесь именно практика, да, что не, то, не важно, сколько вы знаете, да, самое главное, что вы пережили, прожили, да, проэкспериментировали с чем вы. Да, поэтому не торопитесь, да, всему свое время. Вот, и ну, я вот за корректность. Да, вот, поэтому э, двигайтесь в своем темпе, тайминге да, так, как для вас правильно. Uh -huh. Да, я очень люблю жирафы в себе. <laughs> да, очень классно. Спасибо, Алис. Сейчас я посмотрю, что я еще хотела вам сказать. Uh -huh. Ну да, на самом деле, вот говоря о здоровье, да, мы, мы ну это питание только часть, да, нашего процесса корректного, да, и это, конечно же, может тоже дизайн человека помочь в этом. Также мы можем увидеть в вашем дизайне, да, кому как, в общем-то, нужно тоже, да, кому-то именно спорт, прям вот must have, да, для того, чтобы чувствовать себя хорошо и здоровым. Да, в своем процессе жизни и, и в теле своем себя чувствовать комфортно, да, а кому-то наоборот надо учиться расслабляться, да? потому что он бегает, как электровеник такой, да, вот, и все время подпрыгивает, как ужаленный, да. Вот. а ему нужно учиться, наоборот, расслабляться, и он может быть здесь вообще не для того, чтобы бегать, да, вот так как раз уже, да, это говорил, это с диванчика на диванчик, перекатываться, да. Вот, поэтому тоже можно посмотреть, и опять же это говорит нам о нашей уникальности, да, о том, что мы все не похожи, вот, и для каждого своя история спорта, как выбирать витамины, да, угу. а кому-то и расслабляться и спорта, да, да, да. Да, то есть, как взаимодействовать с физической нагрузкой, потому что это тоже часть нашего здоровья, да, как бы без физической нагрузки, вообще, как бы тоже неясно, да, гиподинамия там и все такое, да, но каждому свое. Да, и как это вот найти, как определить тоже, как почувствовать, да, что и как, и когда нужно, да, это тоже очень важный момент. Вот выбор витаминов, выбор того, что есть, как есть, да, вот эти вот все БАДы или, или что-то по посильнее, да, потому что это всю тему здоровья нашего, да, нашего. Вот я, хоть у меня и определенная селезенка, есть соединение с горлом, да, напрямую от селезенки, но я все равно стараюсь меньше вот этой всякой химии, всякого, да, там ну, <laughs> всевозможных таких вот жестких, да, лекарств пить. И, конечно же, по возможности всевозможные вот эти вот натуральные, да, все процессы, препараты использовать, да, для того, чтобы не убивать свое здоровье. И опять же, да, но для меня не все подходит, да, по поводу БАДов там, да, и так далее. И опять же из авторитета нужно, да, это все выбирать. поэтому очень важный тоже момент. Сейчас я читаю тело постепенно пришло к йоге два раза бросал но теперь видимо не получится не делать и в регулярных занятиях замечаю что моментов корректности больше помогает стабилизировать процессы в теле и соответственно в уме угу. да конечно да, потому что ну у каждого свое да вот мне например йога не подходит я вот сколько не пробовала да вот эта статика для меня вот как человека да, с активным телом <laughs> вот, не подходит да? вот. но для другого человека это может быть очень замечательно и мастхев, да тоже вот и комфортно для тела и очень помогает да, разгружать там стресс адреналин и так далее да, и что еще я хотела сказать здесь? Угу. Ну, и тема здорового сна тоже, да, здесь у нас есть как тема обуславливания очень мощная, да, и вы знаете, когда вы приходите в дизайн человека, в эксперимент, да, со своим дизайном, что спать важно одному, да, то есть не с кем-то, потому что это мощное обуславливание тоже, да, происходит здесь. Вот. И также это, ну, лучше высыпаешься, да, правильный тоже отход ко у каждого типа будет свой, да, тоже здоровый процесс засыпания, да, и поэтому очень тоже важные моменты. Поэтому, надеюсь, вы из вот этого, из этой встречи нашей, да, вынесли самое главное, да, что а, мы все уникальны, да, и у нас нет одного какого-то рецепта в том, как для нас будет правильно да, двигаться, что принимать, э, э, что для нас правильно в спорте, в питании, в здоровье, да, там в БАДах и так далее. Вот. Поэтому <laughs> э, если вы не знаете, как правильно, что для вас правильно, да, то вы можете обращаться. Я лицензированный сертифицированный аналитик в этой теме. Вот, и можем пообщаться еще что-то там, да, здесь у меня в группе, да, или также, да, вот на курсах разных я тоже даю, делюсь всякими темами. Вот, поэтому есть мне что об этом сказать с большим опытом тоже, да, с большими знаниями по этой теме, если интересно, да, обращайтесь вот и немножко как всегда по традиции да, о теме следующей погоды у нас сейчас сегодня последний день вот этих, этих транзитов до да, 350 и весь канал 360 стоит да и опять же у Ум у нас определенный надолго, да, слонными узлами, вот этими, да, 43-2, да, головастики, да, говорящие mm. э, головы, которые, да, все знаю, все сам сейчас вам вещать буду, да, и говорить. Вот, и когда-то усиливается, когда-то нет, когда не спрашивают, да, людей, то и не усиливает тогда, и чудиками мы тогда можем быть. Вот 3,60, вот тоже третий ворот уходит, да, и останутся только 60 -е. И будьте внимательны, да, потому что это очень мощная, опять же, здесь тенденция, да, к тому, чтобы избавляться от ограничений. И это будет очень долго стоять, этот транзит, да, вот. в течение, да, вот, бабушка Плутон нам сейчас вот такой транзит включила, да, и Плутон, но на том, чтобы. А мудрость какую-то да, в итоге в конце дня получить да и если вы вовлекаетесь в то что хочу избавиться от ограничений да и все тут да хочу чего-то застрял тут в, в чем-то да старым и не хочу этого да и хочу избавиться от этого да то не нужно на этом делать никаких телодвижений да, потому что это может принести очень много хаоса и том, в том числе и депрессивных состояний, потому что все равно, да, одно ограничение приносит другое ограничение, от одного как бы избавляетесь, другое приходит, поэтому здесь, на да, это э, только когда корректно, да, лучше с этими ограничениями куда-то двигаться, да, в новое что-то. Вот, а не под диктовку, опять же, да, транзитов и давления вот этого, да, транзита, что что-то я тут подзастрял, да, что-то новенького хочется, да, не хочу, вот у меня вот это такое ограничение, не хочу с ним иметь дело, да, нужно что-то делать, вот, поэтому это транзиты, да, и это не то, что нужно как мотивацию, да, чувствовать и, и делать что-то, да, для того, чтобы что-то изменялось в вашей жизни, вот, и завтра, да, придут транзиты у нас, темы неожиданно, да, и также у нас, как и вот предыдущие, которая сейчас еще транзит стоит, да, темы индивидуального и племенного, да, то есть у нас будет тема заботы, да, и Цели, цели жизни и страх, страх, страх поражения, да, поражение здесь, что не найдешь цель какую-то, да, и поэтому либо бросаться, да, что вот, да, вот это цель, я пойду и буду что-то там, да, делать с этим, да, или наоборот, да, как бы. Это принесет мне поражение, может быть, да, и поэтому я не буду рисковать здесь, да, потому что это тема страха-риска тоже, да, вот, поэтому рисковать или не рисковать, стоит ли игра свечь в этом будет, да, неделька следующая, и заботы, да, ну, в том числе, да, смысл заботы, да, как вариант, можно сказать, да, найти смысл и цель заботы какой-то, да, и поддержки. Вот, или поддерживает да, важно, и стратегии авторитета, а не просто так, да, тоже. Вот. И эта цель тоже, да, интуитивная, может случиться с вами, да, когда вы корректно, опять же, да, и из стратегии авторитета вы можете почувствовать интуитивно, тоже обостриться, интуиция может, да. Вот, что же имеет смысл? Что же имеет смысл, да, и какая цель имеет смысл, чтобы двигаться? Да, в ту сторону вот поэтому а все остальное не имеет значения да поэтому не теряйтесь в уме в страхах да здесь вот не навязывайте свою заботу а действительно слушайте свою стратегию авторитет они подскажут и знают когда и как вам правильно до двигаться вот и когда заботиться, когда нет, когда есть действительно цель какая-то, да, и смысл рисковать в чем-то, а когда нет. Вот. На этом, наверное, все, что я хотела сказать. Есть ли какие-то еще вопросы, комментарии? Так, я смотрю, Леся пишет, может, я когда-нибудь йогу пойму, пока получаю удовольствие от хождения под беговой дорожки в темпе. Я вот тоже... Вчера начала добавлять аэробную нагрузку, вот, и очень рада и счастлива. Именно аэробные такие, да, что-нибудь попрыгать, побегать, активно подвигаться. Так, кайф же, конечно, конечно, сбросить адреналин тоже, да, стресс. Но у каждого свое, опять же, да, свое индивидуальное. И если вам интересно про свою уникальность узнать, да, то обращайтесь за базовым чтением, за чтением по питанию да, или каким-то другим темам. Угу. А я силовой динамик, динамичной занимаюсь, там каждое занятие устаешь, ну круто. Ну, здорово, здорово, каждый нашел свое. Угу. Вот и я пошла на спорт сейчас, ум тысяча одну причину придумывает что не надо, а тело идет, да. Ну, потому что ум, да, он такой, он же инертный, да, у нас. Вот он бы чем-нибудь другим позанимался, там, почитал чего-нибудь, да, там где-нибудь что-нибудь поизучал или еще что-то поделал, да, телу надо, телу порой надо, и вот эту инертность иногда нужно преодолеть, да, для того, чтобы именно сбросить. Да, потому что вот этот закисающий там адреналин да, может быть тоже очень такой инертный, потом да и сложно себя заставить. Вот. А Иногда нужно да, для того, чтобы почувствовать себя живым и радостным в итоге. Да. Но опять же это тоже у каждого свое. Потому что не у всех да, есть эта история, но все равно вы можете почувствовать, что как будто по-другому совершенно чувствуете себя, да, если вы позанимались спортом вот но ну, у каждой свои нюансы поэтому да если будут какие-то вопросы комментарии вы можете писать тоже да здесь я буду рада вашей обратной связи вот я рада вообще да, что люди оживают и начинают мне что-то писать да, общаться со мной задавать вопросы комментировать что-то да, делиться своим опытом этому да Буду рада вам. Всего хорошего. Пока-пока. До следующей встречи в четверг. В следующий четверг. Пока-пока.